Когда возникает страх, не пытайтесь от него бежать. Воспринимайте страх как намек, указание, в каком направлении вам следует путешествовать. Страх просто бросает вам вызов, зовет ⁇ Пойдем со мной ⁇ Что угодно хорошее, также и страшно, потому что приносит некое видение, понимание, ставит перед необходимостью определенных перемен, подводит вас к тому самому краю, отступив от которого, вы никогда себе этого не простите. Вы всегда будете укорять себя за трусость. Если же идти дальше, это опасно, вот почему хорошее пугает. Когда возникает страх, всегда помните, не отступайте, потому что таким образом проблема страха не разрешится. Войдите в него. Если вы боитесь темной ночи, войдите в темную ночь. Потому что это единственный способ преодолеть страх. Это единственный способ выйти за его пределы. Двигайтесь в темную ночь. Нет ничего более важного. Сядьте в одиночестве, ждите и предоставьте ночи действовать. Если вам страшно, дрожите. Пусть вас бьет дрожь, но скажите ночи, делай что тебе угодно. Я готов. Через несколько минут вы увидите, что все разрешилось. Темнота больше не темна. Она стала сияющей. Вы ею наслаждаетесь. Вы можете ее коснуться. Она почти осязаема в своем бархатистом молчании, в своем простое, в своей музыке. Вы можете ей наслаждаться. Теперь вы скажете, как глупо было бояться такого красивого опыта.